Вера здесь такая странная, нереальная. И хотя в основном все дело просто в суеверном страхе, все же у меня очень странное предчувствие. Да еще эта история с огненными птицами и вечными болезнями. Соберись, Нина, ты просто устала. Никаких огненных птиц не существует. И любому загадочному событию всегда найдется разумное объяснение. Я надеюсь. Должно быть, это то самое место, о котором говорил старик. Отсюда мой отец начал свою экспедицию. Возможно, здесь я пойму, как события прошлого связаны с похищением моего отца. Надо внимательнее смотреть под ноги. Один неверный шаг, и он станет для меня последним. Окна абсолютно грязные. Существует ли такое понятие, как «целый осколок»? Интересный вопрос надо будет спросить моего бывшего преподавателя по философии. Окна абсолютно грязные. 8-миллиметровый проектор. Учитывая его возраст и тот факт, что здесь с ним обращались не слишком профессионально, состояние неплохое. Без электричества ничего работать не будет. Старая тряпка. Маленький металлический штырек. Маленький металлический штырек. Маленький. У этой кнопки должна быть какая-то функция. Ну, какая? Ничего не происходит. Небольшой клочок фольги. Не вижу ничего интересного. И это неудивительно. Здесь темно, как в могиле. Генератор, снабжающий хижину электроэнергией. Очевидно, кончилось топливо. Иначе все было бы слишком хорошо. Если я все правильно помню, эта штука имеет какое-то отношение к магнетизму и выделению электроэнергии. Кажется, здесь еще осталось немного керосина. Старый баг для питьевой воды. Похоже на садовый шланг. Время его несколько потрепало, но никаких крупных трещин и дырок не видно. Это, видимо, приток под каменной Тунгуски. Река здесь, конечно, ни при чем, но меня уже начинает бесить это название. Вот это да! Какая громадина. Вынуждена спросить, хотя кроме меня здесь никого нет, как он сюда попал. Отсюда растащили все, что только возможно. Остались только две маленькие гайки, и я их заберу себе. Кажется, внутри осталось еще немного дизельного топлива. Наверное, это исследовательская станция, на которую должен был идти поезд по трансиву. Интересно, он туда все-таки дошел? Станция весьма впечатляет. Здесь даже есть своя взлетная полоса. Охрана там наверняка тоже очень впечатляющая. О том, чтобы туда попасть, можно забыть. Не уверена, что вообще хочу туда входить, после всего, что я слышала об этой станции и о месте, на котором она построена. Как бы то ни было, станция действительно производит впечатление. Хотя и неприятное. Чем дольше я на нее смотрю, тем холоднее в груди. Пора поворачивать назад. Мне еще многое надо сделать. И я все еще не знаю, какая тайна из папиного прошлого здесь скрывается. Подопад. Высотой примерно в 30 метров. Потрясающее зрелище. Всю станцию как будто взяли из фантастического фильма. Невероятно, учитывая, что она простояла здесь несколько десятков лет. Сумею ли я раскрыть ее секрет? Гайка. Похоже на садовый шланг. Кажется, здесь еще осталось немного керосина. Небольшой клочок фольги. Существует ли такое понятие, как целый осколок? Старая тряпка. Тряпка насквозь мокрая. Тряпка, пропитанная керосином. Думаю, здесь. Я опустила шланг в бак. Здесь еще полно водки. Если мне нужен только один напиток, придется избавиться от второго. На здоровье. Ой, кажется, я совсем потеряла сноровку. Оставшееся дизельное топливо из старого грузовика. В грузовике больше не осталось топлива. А ведь когда-то он был королем дорог. Печально, не так ли? что значит качественная вещь. Ему уже больше пяти лет, а работает, словно только что сошел с камера. Поднесу обе гайки поближе к катушке. Только не слишком близко, а то зажарюсь. Похоже, они в результате намагнитились. Гайка намагнитилась. Чего только в наши дни не было? генератор, снабжающий хижину электроэнергией. Изнутри окна практически чистые. Являясь послушной домохозяйкой, я отлично знаю все свои обязанности. Вот, готово. Может, теперь еще и обед приготовить? Я знаю, окошко еще не совсем чистое, но пока сойдет. При солнечном свете хижина, по крайней мере, выглядит не так мрачно. Зажгу лампу. Кажется, здесь еще осталось... Не вижу здесь ничего особенного. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь мне придется чистить дымоход изнутри. После удаления сажи стали видны цифры семь с половиной, три, десять с половиной, шесть. Странно. Совершенно очевидно, что стрелка компаса двигается только при нажатии этой кнопки. Кажется, я запустила какой-то механизм. Но пока ничего не произошло. отделение. Здесь есть несколько старых бумаг и пленка. Я взгляну на документы. Вдруг их оставил мой отец? Точно. Он пишет, что во время экспедиции 1958 года им не удалось найти ответ на вопрос, что так повлияло на развитие растений в этой области. После катастрофы в 1908 году правительство надеялось, что удастся найти метеорит, якобы вызвавший тот разрушительный взрыв. Однако эти надежды не оправдались. По этой причине ни отец, возглавлявший экспедицию, ни биолог Кен Моранжи не смогли дать четкого заключения. Что, очевидно, не очень понравилось властям. О, здесь даже мельком упоминается имя Олега. Но, видимо, он тогда не играл большой роли. Ему лучше об этом не говорить. Отец занимался геологией в Академии наук в Москве. И годы спустя ему довелось исследовать необычный металлический предмет, найденный в районе Тунгуски. Потом он смог доказать внеземное происхождение этого осколка, что вдохнуло новую жизнь в теорию о метеорите. Однако, продолжив исследование металла, он и его коллега Мануэль Перес обнаружили явные признаки того, что металл был обработан. Когда они захотели опубликовать статью о своем открытии в рубрике «Эксперимент Каленкова», к всеобщему удивлению, статью отвергли и запретили им проводить дальнейшие исследования. Когда отец продолжил свои исследования по поводу того, что произошло в районе Тунгуске, его исключили из Академии наук. Последние записи датируются 1977 годом. Становится очевидно, что они с Мануэлем Пересом отправились в район Тунгуски самостоятельно. Они надеялись найти новые осколки этого странного вещества, чтобы продолжить исследование. Какова была их цель и чем все это кончилось, здесь не сказано. К тому же, меня одолевает желание выяснить, что это за осколок. С одной стороны, он скорее всего внеземного происхождения, но при этом был явно обработан. А это означает, еще старый Венк рассказал, что его сын нашел в лесу какой-то кусок металла, и после этого внезапно исчез. Это объясняет тот факт, что отца за его исследования даже выгнали из Академии наук. Я надеюсь найти на этой пленке новые ответы. Старая кассета с пленкой. На ней наверняка что-то потрясающее, раз ее так хитро спрятали. Проклятая лампочка перегорела. Здесь же нельзя просто так зайти в магазин и купить новую. Придется что-то придумать. Я обернула фольгой разбитое стекло. Из-за фольги осколок перестал быть прозрачным. Да, это должно сработать. Здесь достаточно темно. И этот осколок стекла должен отразить свет как надо. Итак, Мануэль, камера включена. Извините. Я вернусь через минуту. Мануэль! Мануэль! Что это было? Молния или зарница? И что случилось с Мануэлем Пересом? Похоже на взрыв. Надо посмотреть, что там происходит. Такое ощущение, что половину станции уничтожил взрыв. Что это было как будто кто-то прошелся по моим мыслям мелким гребнем это есть! Хватите! черт надо убираться отсюда чуть-чуть, чуть -чу -чу Ничего страшного. Я же говорил тебе, что всегда успею тебя поймать, если ты окажешься на краю пропасти. Что произошло? Мы увидели, что несколько зданий на станции горят, а потом вдруг отовсюду набежали солдаты. Я тоже не знаю, что здесь случилось. Внезапно передо мной, словно ниоткуда, возникли две странные фигуры. Агенты ФСБ? Нет, это были не агенты. Я не совсем уверена, может, это звучит глупо, но я даже не уверена, что они люди. Что? Я, я не знаю, как это объяснить. Просто они словно внушили мне это чувство. Что им было нужно? Что они тебе сказали? Они не то, чтобы разговаривали. Скорее, их голоса звучали у меня в голове. Было такое ощущение, что они искали ответ. Какой ответ? Я не знаю, как описать это чувство. Было такое ощущение, что у меня вот-вот взорвется голова. Никогда не чувствовала такой боли. А потом я вдруг поняла, что хочу рассказать им все. Все вдруг стало предельно ясно. И ты все им рассказала? Нет. Я не успела ничего сказать. Пришли солдаты, и существа исчезли так же неожиданно, как и появились. А куда мы все-таки летим? Сергею удалось выяснить, что твой отец не был в Москве, так что, похоже, все твое путешествие было напрасным. Нет, совсем наоборот. Теперь я абсолютно уверена, что его похищение как-то связано с Тунгусской катастрофой. Почему ты так думаешь? Я нашла старые записи отца. Если я все правильно поняла, он обнаружил нечто очень важное. Я выяснила одно имя: Мануэль Перес. Он был вместе с отцом в той экспедиции. И мы примерно знаем, где теперь его искать. Да, в больнице для умалишённых на Кубе. Отличная зацепка. Все же попробовать стоит. Кроме того, в списке есть еще одно имя. Ирландский биолог Кен Моранджи. Верно. Я знаю, что и так уже о многом просила вас обоих. И уже многим вам обязана. И я пойму, если… Хватит болтать глупостей. Каков твой план? Ты отправляешься на Кубу, а я отправляюсь в Ирландию. Ты правда это сделаешь? Отблагодаришь меня позже? Например, угостишь чашкой горячего кофе. Макс, ты такой милый. И только попробуй об этом забыть.